Плееры за доллар? Для дома, для работы Дешевые плееры за доллар? Дешевые из Китая плееры за доллар? Если вы в космосе У меня куча плееров за доллар Для взрослых плееры за доллар Я давно хотел попробовать эти плееры потому что они стоят очень дешево и мне было интересно какого качества они Начнем с самой крутой очевидной модели на котором написано mp3 digital player без названия, но такое вот такое у название Его него слот для microSD подзарядка чуть настроенный аккумулятор кнопка включения-выключения в виде тумблера. когда включается загорается светодиод знаю видите ли вы или нет ну и для наушников слот вставляем нашу карту Да, особенность этого плеера, как только вы включите, музыка играет сразу, так что не пугайтесь. К сожалению я так и не понял, работает как шафл или нет. Поэтому вот включение громкости, переключение песен. И стоп, пауза. Все. Качество относительно хорошее для такой сборки. Единственное, что вы его не разберете, потому что он на клею А так мне, должен сказать, даже нравится. Правда, я не знаю, сколько держит батарея. Ну и более плохие модели. Те же самые, но без названия, с вот такой вот качественной сборкой. Принцип работы у них такой же, поэтому тут особо нечего рассказывать. Работает А да, вам понадобится microSD, потому что своей памяти у него нет. Что и не удивительно за цену в пару баксов? Дай, запускаем. в общем вы поняли, все работает, но в то же время все собрано приаккуратно, все люфтит, кнопки выпирают, куча щелей, но стоит пару баксов. На этом друзья у меня все, если вам понравилось наше видео ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пока.